Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Быть нужным». Чтобы быть нужным людям, нужно быть нужным себе. И чтобы быть нужным себе, нужно быть нужным людям. Очень простая формула. Она говорит о том, что те люди, которые себе не нужны, которых не интересует жизнь, не интересует общество, они не нужны никому. Это те люди, которые общество считает пропавшими. Это те люди, чью жизнь они пускают, Абсолютно намеренно и осознанно под откос. Они не интересуются ничем. Ни своей жизнью, ни жизнью окружающих людей. Они сидят за собой, их не интересует налаживание личной жизни, их не интересует их здоровье, их вообще ничто в жизни не интересует, кроме праздной жизни. Жизни в безделье, жизни, которая является лишь сутью одного дела. Плыть по течению. Не барахтаться, не сопротивляться. Куда занесет? Там и буду жить. Очень часто эти люди заканчивают свою жизнь либо на игле. Это люди пьющие, это люди, не сидящие за своим здоровьем, за своим внешним видом. Естественно, такие люди не интересуют общество, и происходит наоборот. Если эти люди не нужны обществу, то они не нужны себе. Выходит замкнутый круг, но основная причина кроется в одном. Если вы не нужны себе, вы не нужны людям. Что с этим нужно делать? Вы наконец должны проснуться и понять, пока у вас не проснется потребность в самому себе, в самом себе, в жизни вообще, ничего с места не сдвинется. Вы будете нужны никому, ни себе, ни людям. Нужно научиться наконец любить жизнь, любить себя, стараться жить как все, счастливо, весело, бодро, интересоваться жизнью, интересоваться любым проявлением жизни. Творить, не сидеть на месте, двигаться вперед, ставить цели, наслаждаться жизнью, отдыхать, бывать на природе, работать не покладая рук, не жалея собственных сил, создавать семьи, любить, быть любимыми, творить, чудить и веселиться. должны заняться спортом, бросить вредные привычки, завести семью, начать творить, найти и обрести себя в виде хобби, делать то, чтобы вас внутри разрывало от счастья и уверенности в себе. Это и есть понимание того, это и есть понятие того, что вы себе нужны. Вы в себе нуждаетесь, вы с собой дружите, вы себя любите. Вы каждый день хотите жить, вы каждый день хотите просыпаться, творить, искать, что-то узнавать, читать, где-то бывать, смотреть кино, слушать музыку, интересоваться жизнью, знакомиться с людьми, дружить, встречаться, любить. Вы никогда не должны сидеть на месте, сидя на диване, просматривать сериалы. Вы никогда не должны свою жизнь пускать под откос. Это и есть понимание того, что вы нуждаетесь в себе, вы себе нужны. И в таком случае, когда вы почувствуете острую необходимость в самом себе, вас почувствует острую необходимость и люди, и общество. Вы будете им нужны к вам повернуться лицом. Вы будете людям необходимы, вы будете людям интересны, поскольку вы интересны для себя. Вы интересуетесь жизнью, и теперь жизнь начнет интересоваться, интересоваться вами. Все просто. Это взаимоважные вещи. Как только вы почувствуете необходимость в себе, как только вы станете нужны самому себе, вами станет интересоваться жизнь. И вы потребуете жизни, вы будете крайне необходимы. И все в жизни наладится. Все наконец. Зайскрит, засияет яркими цветами жизни, вы вылетите из депрессии, проблемы отступят, жизнь наладится, здоровье поправится. Всего лишь по одной причине. Научитесь нуждаться в самом себе, научитесь себя любить, научитесь себя уважать и почувствуйте свою необходимость в своей собственной жизни. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.